Или нет? или нет? Да. Или да, вон. вон. Ну, о -о -о. Вот окей, вот эти миндаки, так и не у нас. Сейчас. Ну, на фотках пизда. Бля, смеет не видно, короче. И дай и по перегородину, а -а -а. Все. Про члены я помню. Про этого члены, я нет. Нет. Ну ладно, <кх> то, шикарный челик я запомнил. Давай, 7. 3-7 ордена. Вон твою ордена видно, ебать, их на полукранах. Там какие-то эти. Да, отсылки все, ничего. Нет, украин было. Вот так. Здравствуйте, уважаемые, ну что ж самое время нам одновременно обозреть какую-нибудь еду, так вы уже поняли из названия, вы же его прочитали и поняли по значку видео, и сегодня у нас будет едва, обзор на гречку, прежде чем мы приступим к гречке, Надо как-то подвести к тому, как-то сделать эту паузу, чтобы ты спросил, а что такое нарядная вещь, какую-то часть фразы, ну давай, я понял, давай, проводи, а я вот, сориентируюсь, ну а, вот, сейчас не поймем, сейчас я понял, как сделаем. Сейчас прям вообще точно залетит. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, сейчас у нас будет обзорчик на э, Гречу, потому что из названия вам это и так понятно, из. блядь, что почему из названия вам понятно, так на это надо? Блядь, блядь, с даунными как будто работают Хотя они могут бы и быть, могут и быть. Ну, Фистат развекили, просто всяких хватает, но, А если еще сколько без подписки смотрит, сколько еще и в это? Нет, это мы про. Это Никита только сто просмотров, 110 там на каких-то там по 800 и по... ладно, не пьсу у меня уже чайник там, кипит по а спине ему пьсу ли его 5 минут не остынет да, да Ну, вроде больно маленько, нет? да, да, не знаю, как бы это. ничего не помлияло особо здравствуйте, уважаемые что ж, нос чесать, пожалуй, тоже давай не чухайся, блядь здравствуйте, уважаемые давайте мы с вами сегодня обозрим очень интересную гречневую группу. У нас недавно были разного рода обзоры, но о них мы попозже помянем, Они так или иначе будут, по ходу повествования, всплывать. А сейчас речь о гречи. Гречневой крупе, она же гречка, греча, и как вам больше, всем это нравится. Говорите как угодно, повсюду, и так и так можно. А фишка вся в том, что очень важный продукт. Сегодня у нас, во-первых, 14 июня. Именно сегодня и нужно кушать гречу так же, как и каждый день. Блин, за слово гречи меня, походу, выебут везде, блин. Даже Анастасия Абрамова с этого, родом из Ростова, говорит, это да только у вас говорят гречи, а только у вас говорят гречи». Гречи вообще, все гречи, куру, блядь, нам. Гречневая крупа, ну, блядь. Ладно, поехали еще раз. Да, блядь, уже скоро место на видеокассете На видеокассете, нахуй. У меня рекарда памяти есть на 64 дня. Дня? 64 дня. Ну, стоп, порно, без регистрации, смс, смотреть онлайн. Без гандона? Просто мягко. Нет, нет. Здравствуйте, уважаемые. Давайте мы сегодня с вами обозрим очень интересный продукт. Продукт из гречневых хлопьев, а ведь гречневая крупа, это очень полезный продукт. Хочу вам напомнить о том, что греча является одним из э, источников э, железа. Если вы являетесь Человеком с пониженным гемоглогином очень важно помимо многих других продуктов, также ужин и Вот, я и подвел к тому -то... твоему вопросу. Как бы так, ладно, подожди, подожди, подожди. Да, Там просто вопрос можно поставить праздну, по не обязательно, что такое нарядное. Можно спросить так. Вот почему ты такой нарядный. Так, и, и, так, это ответ на вопрос. То есть это просто ответ, не вопрос. Не а -а -а. надо повести, потому что 14-й день он, раз развечи повышает гемоглогин. Сейчас это это сформулировать. Чтобы и, и не прям так явно. Какую-то такую фразу. Ну давай вот так. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас обзор на очень интересные продукты из гречневой крупы. А как вы все знаете? А если не знаете, то... Сука, держи в плечку да, это нормально? Предсказуемо так походит. А если не знаете, то... То узнаете. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж... Сегодня у нас 14 июня, и самое время поесть гречи. А как вы знаете, гречи? она же гречка, и продукты из гречневой купы, они повышают содержание гемоглобина в крови. Заебал! Да я меня я только... Ну все, я сейчас вставлю. А, так вот что ты такой нарядный. Только не вот с этим не было это уже. нормально было. Давай еще раз все-таки. Что ты такой попный? Я буду попробовать. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас обзор на продукты с гречневой Гречневая крупа, как и, собственно, ККПЗ. Да что такое, ты же трезвый, блядь, почему? Потому что ты трезвый. Да. Сбегать? Забыла бы с красным сухого взять, а на что ж, гемоглобин поднимает? Да, да, речь о гемоглобине бы в ебашку ты заебись. Уже половину видео сняли, но. Иди его позвать. То есть ты не позвал? Давай уже восемь минут наснимали, нихуя. Просто этих блоперсов больше, чем ролика, да, вот этих не вошедшего. Безысходный кухонный пиздер, что голову. Здравствуйте, уважаемые. Что это, блядь? Здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас будет обзор на продукты с гречневой крупой. Давайте-ка мы сегодня повысим свой гемоглобин, ведь гречневая крупа или поднимает гемоглобин, содержит железо. Ну, в общем, как бы... Блядь, как подвести-то к этому вопросу? Во! Сначала поднимает, потом греча, а потом вопрос нет сначала греча она поднимает гемоглобин а если вы донор то это всегда очень полезно ну, какая то такая сейчас будет а потом как раз вот я типа на этой хаде если вы донор то, то а, нет если если вам нужно поднять гемоглобин то пожалуйста гречневая крупа а вам вот, вот что-то такой наряды ну, типа так здравствуйте уважаемые сегодня у нас на обзоре очень интересный продукт из гречневой крупы гречневые хлопья польза гречневых круп круп всех видов. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас на обзоре очень интересный продукт из гречневой крупы. Очень полезной гречневой крупы. Если вы не знаете... Съесть, если вы не знаете? на этом коротко. Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас в надзоре очень интересный продукт из гречневой крупы. А как вы знаете, а вы ведь знаете, что гречневая крупа повышает гемоглобин, поднимает количество. Э, у, у, да. Фу, я последний. <свят> 14. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, сегодня у нас на обзоре очень интересный продукт из гречневой крупы. А польза гречневой крупы это повышение уровня железа и как, соответственно, в крови. короли. Гемоглобин поднимается очень хорошо, крещневая крупа один из немногих и довольно-таки доступных продуктов, которые легко и быстро поднимают уровень гемоглобина. Это очень полезно, если вы следите за своим уровнем гемоглобина и если вы являетесь донором крови. А, так вот что то такой нарядный. Именно. Сегодня 14 июня на календаре, а я, как не побоюсь этого слова, почетный донор России и Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга и России, все да Руси, -да. вакансии указаны, давай что-нибудь там скажи, вот это, из Вакансии? <Words> да не, мне надо это. В процессе я так. В процессе. В процессе. Вакансии, раздел вакансии есть, то есть можно прямо что-то узнать, что они там производят. Устроиться да. на работу и хавать на халяву. Люкспродукт. Люкс продукт, Skywalker. так что геометрическая форма. Напишите в комментариях, нету помни, что это геометрическая форма. Пирамида. Пирамида. Пирамида. Нет. Не, не пирамида. Что это? Не пирамида. Не пирамида. Блять, не торопец, а От тропец. не треугольник. От таком большой. Ну, это. Как это? Маленькая прикури, походу, как комплекс. А, ah, мне же надо было подвести к этому? член? Да, да, да. уже их А, вот сейчас сделаем еще. сука, все вики. Я тоже хочу, прямо в крысы, я хочу вкладывать. Посмотрите. Вот почему вот так вот пальцы говорят, как свой размер? Ты вот? Да, все равно худеешь, блядь. Не худеешь. вот вот, вот вот, вот вот, вот так вот, вот так вот, <смех> Съёмка уже идет, кто себя как встанет А если сильно там влезает, не влезает? Вообще не видно, mm -hmm. да и тоже не видно Чайник, так сказать, не остыл? Да нормально Друзья, на чем мы остановились? Подвести к иракезу надо или к члену к чему-то а, Про иракезу уже по по поздно спросил А, может она не устався там спросим Вот так, а ты... Собственно, до скорой встречи Ну какая-то слика будет И уставка Ну ничего не будет Пол того получилось <свеч> Вода просто сравнялась один на один Только контейнер есть сейчас убираем. Сейчас уже узнаете Угу, ну, так, кто-то, чуть-чуть да? Так, вот это две нет таких Тебе не предоставляют, разные одинаковые. Нет, я, кстати, могу искупения поесть, как насыпешь и все Тогда вот, чтобы нету, а -а -а. Так, поэтому у нас... похоже. снимать-то чего? В ну, ну, смысле, не будем снимать, как я говорю, в шрусах гречи Нет! ты не понял, красного для там не просто только помешало, -то вот еще вот нато, так письма. Значит, как короче, как в этом ломане, Так, вот так поделиться, ну, по вообще. Согласен. Все твое, мое, все мое, мое. Сколько было? 760, да? 751, 750 740. 750. 751. Вот, вот так сейчас сделаем. 250 Какая штука надо было в ту тарелку Разбавить Разбогатей на 250 Факу 250 То есть контейнер чуть меньше 200 грамм получается 340, 340, 250, 344, письменно там на ложки налипаны, даже 345, 570, ой, 590, короче, 600 грамм еды получилось. 600 грамм еды, а это получается 4. 146, ну 600 грамм еды. Равно. Это три порции, ты не едал, если поесть. Это две хороших порции, по-вашему говоря. Да нет, это три порции. Ну, потому что ну, две хороших, ну, Ну что то есть, и... Ну как мне ест, ну нельзя такой гидраться трудно, Ну и засошива вообще-то гречи, Тем более, Да, потом кольца, да? Давай, делаем. Ничего, кто делаем. Еще разбушки. Снова делим. Снова делим, так, это 400 430, Так, блядь, на пуху на самом деле. Да, вы этого извесили? Ну да. Так вот, ополам, да и кухни, что-то не пишут. Ну что, вот я смотрю, сейчас 2 по 360, блядь, или даже 2 по 250 одних у меня. И пережорнили. Мне кажется, надо хуя. Ну что, вот, ну, вотаза. оставлять Я как, тебе смотри. больше Denis, скажу, я еще, блядь, помидорку дома разрезаю, блядь. Беру хлеб или булку, жарю, Бывает мазика, камню чуть-чуть. Сереж потом, блядь, а телефон открывать приходится, Организм, ну, ты него можешь слайд сколько угодно, но он не переработает больше, чем может. И не возьмешь 52. <к побен apocalypse> из этого количества продуктов у каждого особенность организма еще раз имею ввиду кого-то не возьмет, кого-то возьмет, кого-то вообще нихуя хуя не возьмет ну у про уже было сирать, для... смысл, что ни хуя жрать, хуя, а хуя а? жрать надо пока есть желание нет, вообще это тебе редко бывает у тебя масло не бывает теперь А нет, красиво еще как-то сделать, а тебе отфоткать? как-то сделать красиво, не так минимум без воски хорошо, подфотка есть посерединке так ничего, да, что все-таки лучше было разные тарелки. Это... А, вот ты... Вот ты олень, да? Вверх-вниз. Вот ты олень. В конце каждого сезона этого шоу Орел и Ехарь делают выпуск, показывают моменты со съемок, как это вообще все делается. Пока Игорь там... Туда подойдет, вид в трусах, в трусах. Вот я у меня ролик подписчики и члены, я часть, на тикток не Один-два просмотра, любой другой, а там я попой из головы и вот это вот, ну то, что сейчас делал, попой из головы. Вот так же, давайте проверим. как я не менял хэштеги, как не пытался поменять время заливки. Нет, параллельно любой другой клип с этой, проверяют. Хотя там, блядь, даже эти, нет там и там время показывают, блядь, здесь бывало, вот под залы. что я не фартовые, каждый год влады какой-то ходят. Я всю курту в Питере собрал под храмом. А он все владный собирает. Вот тебе говорит, говорит, у тебя вот мне показывают на этой коленке пошлогодней, вот рассечение шрама. Я говорю, у тебя будет шрам. Я буду говорить. И в нем много. Просто я последний посмотрим, начну головой, смотреть, куда я иду и когда. Они просто что на качелях нет в спинке. Чего? Как ты говорит с ней Не помню, как надо слететь с качели, что вот здесь вот просто вот тут прям призывать. Ну что ж, и вот наша восточная моя в гарнир. Блять, бля, бля. ну, черт, Где, чем они, я. сын что отца. хочу уйти. Какая-то блять. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну,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 Поскольку... Ниху... вот она вот так хорошо под подселилась. Рад, что сидит. Я не знаю, там. что у нас же как бы Четыре порции. Там еще походу где-то обломанное. Косту, дай. Если, я вот думаю такой же, да, как нет, какой-нибудь на котлете какой-нибудь, что -что какой-нибудь, какой-нибудь. О, что-то да. Ух ты, малюран О, стоят. О, если. Ну что ж, дамы и господа, если вы хотите стать таким же, как я, почетным, таким же, как я, то сдугайте к ней и гуляйте, гулять мне еще доктор есть. Доктор Сергей еще есть.